Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете. Буквально вчера я вот снял видео за заработок без вложений. Данный экран, вот он. И написал здесь "Спасибо". Переводится. Там можно кто блогер, кто занимается заработкой в интернете, можете снять видео обзор и написать вот сюда. Зайдете вот в эту вкладочку "Спасибо", ставите свое видео на YouTube и на следующий день вы получите токены бесплатно вот мне админ начислил здесь вот пришло уведомление здесь можно получить бонус от 100 до 100 тысяч токенов он мне начислил получается 50 тысяч токенов и в этом видео я хочу проверить данный кран на платежеспособность также кто первый раз здесь есть конкурс конкурс рефералов еженедельно счетчик обнуляется каждую неделю можно заработать здесь какую-то какую денежку пока вот по рефералам здесь пока пусто вот здесь есть конкурс оферволов. потом конкурс кто больше соберет с крана вот кто-то уже ступить клеймов сделал ну и так далее разные такие конкурсы есть также здесь есть э, сам кран. Здесь мы можем зарабатывать 50 коинов. Нужно разгадать капчу здесь. И антибота. 4, 1 и 8. И нажать ⁇ Собрать свою награду ⁇ И здесь каждые три минуты мы можем вот, собирать по 50 коинов и участвовать в конкурсе. Также здесь есть достижения вот соберите 20 раз с крана и получите свою награду ну и так далее есть авто фауцит купоны есть кстати я одну написал по поводу купонов ничего никто ничего не ответил также здесь есть вот реклама и кстати я вот посмотрел здесь она очень дешевая получается 15 секунд 60 коинов. Мне кажется, что это очень дешевая реклама, но ну, а сам кран он жирный. Надеюсь, вот мы посмотрим по коротким ссылкам. Они здесь платят по 106 коинов, по 106, по 105, по 105. Минимальная выплата с этого крана получается 1000 коинов. 1000 коинов это 19 миллионов тронов приблизительно. Вот смотрите, если я поставлю. Сейчас здесь тысячу коинов. И выберем здесь трон. Получается вот 0,15 миллионов. Ну, почти 16 миллионов тронов. Это реально жирный кран. Давайте сейчас проверим его на платежеспособность. Выбираю здесь TRX. На балансе вот у меня 52 тысячи 767 коинов. И будем их выводить на Крипто кошелек Faucet Pay. Нажимаем здесь вывести. так good job. Проверяем свой кошелек Faucet Pay. Обновляем страничку. И вот она, выплата CoinFoucete. Данный экран платит. Также, друзья, кто не хочет зарабатывать без вложений, рекомендую всем. Вот новый майнинг проект стартанул буквально 6 дней назад я его везде проверил здесь можно заработать но я никого не заставляю вкладывать свои средства сюда я сюда вложил 200 trx думаю еще докинуть где-то 100 может немного больше окупаемость в данном проекты 10 дней Точнее 20 дней 10 процентов он платит от депозита депозиты минимальные от 5 TRX кто хочет может зайти попробовать здесь заработать видеообзор будет немного позже. на этом у меня все всем желаю хорошего дня всем больших заработков и всем пока